Добрый день, меня зовут Светлана Романович, а меня зовут Ленара Петрова. Здравствуйте! Мы соучредители коммуникационного агентства Next Media и совладельцы кафе коворкинга Третье место ⁇ в котором мы сейчас находимся. У нас журналистское образование, и оно помогло нам полтора года назад открыть коммуникационное агентство Next Media. Основные направление агентства – это… Мы оказываем услуги по продвижению в социальном интернете, то есть мы помогаем малому и среднему бизнесу находить своих фанатов, поклонников и клиентов в социальных сетях в то, что сейчас называется SMM. Кроме того, у нас есть ряд социальных проектов, например, «Сообщество молодых предпринимателей ВКонтакте», в котором сейчас состоит более 50 тысяч участников. Советы, которые мы можем дать тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве или в карьере. Угу. И первый совет – это ни в коем случае не ограничивать свой информационный поток. Очень часто можно встретить людей, которые говорят, «Я не буду читать эту книгу, потому что ее написал нелюбимый мной автор, я не буду общаться с этим человеком, потому что это человек не моего круга» и так далее. Мне кажется, что это ошибка, потому что лучшие открытия – это открытия, которые делаются на стыке разных дисциплин. Вы должны расширять свой кругозор, вы не должны включать искусственную фильтрацию, и тогда у вас есть шанс сделать по-настоящему интересное полезное открытие. Совет от меня – это не бояться делать ошибки, ценить свои ошибки, любить свои ошибки, потому что именно благодаря ошибкам мы растем в первую очередь над собой. Когда мы делали это пространство, мы сделали очень много ошибок, и все их исправили И, кажется, довольно хорошо получилось Совет от меня Не бояться выделяться Вы видите, у нас розовые столы Вы видите, у нас бирюзовые стены Хотя мы находимся в Петербурге, где доминирующий цвет Это серый Где принято не выделяться Где принято носить черное и казаться от этого более умным Или интеллигентным, или утонченным человеком Так вот, нам кажется, что в наше время В котором мы живем, во время, когда все меняется Все очень динамично развивается Ни в коем случае нельзя бояться быть другим человеком Поступать не так, как поступают Остальные. А еще я бы посоветовала, что когда сомневаешься и не знаешь, что делать, меньше думать, больше делать. Если начинаешь делать хотя бы маленький шажок в достижении своей цели, как правило, очень быстро все становится на свои места, и на все вопросы появляются ответы. Еще мы бы хотели рассказать анекдот, который… Ну, такую историю жизни, которую мы всегда вспоминаем, когда в чем-то сомневаемся. Так вот, история. Говорят, что начать свой бизнес мешают административные барьеры, отсутствие первоначального капитала, отсутствие связей, отсутствие опыта или, проще говоря, лень. Не ленитесь, делайте свое дело. Будьте лучшими и учитесь на своих ошибках. Успехов!